Кафедра татарской литературы Казанского федерального университета э, очень активно работает по популяризации классики татарских писателей среди общественности, среди вузов и среди э, учебных заведений, средних уч, э, учебных заведений. Для учителей мы все это как бы, представляем. Вчера фотоальбом предста э, был представлен для учителей средних школ. В 2019 году в честь 110-летия Ники был переиздан сборник всех его произведений. Одной из самых дорогих для него книг был его автобиографический роман «Страницы прошлого» Сангы Он был издан в формате аудиокниги. Некоторые произведения писателя переведены на английский и русский языки. Елизавета Никитина, Амир Юлдашев, Универньюз.